Вы помните, в прошлом году э, мы говорили о том, что было сбито два самолета Су-25, э, которые налет осуществляли на объекты, которые под крышей Эрдогана. Да, их F-16 эрдогановские шлепнули. Тогда сказали, что пилоты погибшие были сирийцами и так далее. На самом деле они не были сирийцами. Это были российские пилоты. Ну, чтобы очередной нож в спину не втыкать Путину, да? это были какие-то там серийницы. Ну, как видели, там в Ливии турки постреляли МИГи 29-е. Те попадали, говорят, это российские МИГи сбили, российская армия. Нет, это частные военные компании МИГи. МИГи частные военные компании сбили. Ну, чтобы на, не переводить стрелки на Эрдогана, да? И вот интересно, по этому поводу, по вот прошлогодним этим Су-25, китайцы провели исследование и сейчас только опубликовали. И что удивительно, они 64, кажется, да, встречи F-16 за вот 40 лет... Сколько существует F-16 64 встречи в воздухе С российскими самолетами С разными там И Су-25 И значит МиГ-29 И Су-27 Каких только там не было всех варианты российских самолетов практически встречались в бою, но, правда, не с российскими. Ну, или с российскими пилотами, как Су-24 сбили, Ф-16 э э турецкий, да, встречались в боевой ситуации. 64 раза за 40 лет. Вот как вы думаете, счет какой? Вы никогда не догадаетесь. Я бы не догадался. 64-0. Все разы. Ф-16 забивали все советские и российские самолеты Ни разу Ф-16 никто не сбил на советском или на российском самолете Это китайцы сейчас только опубликовали Но ну, не сейчас, вчера Так что удивительно просто Я, честно говоря, рот открыл Потому что даже ну, Случайно даже Можно было бы что-то там Как-то Выстрелить Да и случайно попасть I yeah. hope